Ахмели. Тоска, тоска, а мне бы полежать, Уснуть, уснуть, покое сердце просит, И как она еще вносит? Не проще ли курок нажать, А мне дожить бы и дожать, Ту первую сегодня замахнуть, А после можно отдохнуть. И снова, как вчера, начать Вопрос вопросов, пить или не пить. Но есть ответ. Сейчас и похмелиться, Хоть знаю, это зелье будет литься, Стирая трезвости Причудливую нить. Ну вот прошла. Я вновь готов рожать В потогах рифму, Вновь готов я к бою, Чтоб завтра снова В стельку завязать. Сомнений узел разрубить тобою Идрена вошь, от вас, друзья, балдею, Вы света луч в у меня, Читая вас, я просто молодею, Вы наша завтра солнечного дня, Вы наша правда, песнь и совесть, Какой народ, такие стихи. Я рад за вас, вы нашей жизни повесть, И я бы к вам, но не дают грехи, Начну слагать, и в строки лезет пафос, а то известно, матершина придет и все не то. Пошел я дальше, быть может, меня муза подберет.